Всем привет, телевизор. Мне многие пишут, вы что, все еще смотрите этот ящик? Но если его тупо смотреть, то это тупо. А если смотреть конспирологически, то это очень даже конспирологически. Россия 24 на канале Ты Трубы. Свидетели Анастасии. В общем, интересная тема. Создана секта, секта, и они, смотрите, что они делают, они такие благостные везде, они говорят, мы ну, там, что у них традиция. И вот освещает власть передержащие, неудобно так показывать. Вот проблема девушки, которая столкнулась с одним из сектантов насколько он ее прессует, там проблемы с детьми. Вот, вот они, они выглядят адекватными. Вот все остальные сектанты, которые ударились в славянизм, выглядят чокнутыми. Заранее скажу, что э, обо всех сектах, которые создаются на русском языке, моя э, покойная родственница которая интуитивно говорила, что это проделки КГБ, что это все эксперименты спецслужб. Ни одна секта не является не экспериментом спецслужб, любая контролируется, любая курируется. И что сделала эта передача? Эта передача сделала разбегание мысли, что и верить таким сектантам, там были славянисты, да, верить им это очумение, очумение классическое, и не верить им, вроде бы они, соблюдая свои права, адекватные люди, смотрите, у нас есть права, мы просто ходим в такой одежде, мы просто так себя ведем и так далее, у нас нет правонарушений, мы имеем право такими быть. Это то, как использует система Смотрите, систему ограничений она использует, уходя в рабство, допустим, и женофобия – это последствия системного влияния. То есть вы с женофобией не столкнетесь, если будете общаться с просто людьми, вы моментально ее встретите, как, как только будете искать работу. То же самое эйджизм, отношение к возрасту. Это идет сверху. Всегда в службе BBC просто так ведущим женщинам платили меньше в два раза. Эта служба супер, супер, как это сказать, прогрессивная. Она весь мир макала, как котят, насколько они прогрессивные, а все остальные отсталые. И вот в этой прогрессивной службе платили женщинам просто так в два раза меньше. То есть, как только есть какое-либо ограничение, допустим, ну, условно, у нас есть не ненаписанные законы, как два пола выясняют отношения, или как выясняют отношения старшие и младшие. Как только есть такое правило, его моментально использует система под себя, ограничения, как только есть свобода, свободу тоже используют под себя. Создают секту. Конечно, это очередной продукт этих же спецслужб, который настраивает и против секты, и против тех, кто допускает, что, как это сказать, и против тех, кто поддерживает секту, допуская инакомыслие, и против тех, кто отрицает эту секту, придерживаясь традиционного мнения. Это интересный механизм, он постоянно используется, он очень простой, вроде бы, Простой да непростой. Система выкручивает и права, и, и ограничения, и возможности. Она выкручивает в своем ключе. И то, и другое, доводя до какого-то маразма, чтобы вызвать именно к этому отвращение. Просто такая интересная заметка. Пишите мысли в комментариях, ставьте лайк. До новых встреч.